Всем привет, вот Ведь... сегодня здесь собрались, здесь надо поки, надо только инстрируется игре, игре какой-то, эта игра надо, надо в другом аккаунте это о сохраняется монеты и скинчики Ну сколько мы Коли на холи не денег набрала, и так Вот. Да, да, да, Я так, когда ты так, ударишь, так полетел. да, да, так, да, да, да, да, да, да, да, да, последний, был первый. 12, 12. Да, да, да. И слышишь, наверное, слышишь, наверное, слышишь, Проблемы, но же не он, не не он. Я тик-такси, алиса игра, может долго застрянет. Абэль, Сколько я уже снимаю видео, вот три минуты. Всем